Задачи отсортированы в порядке возрастания дат. В начале списка стоят задачи, у которых срок начала стоит раньше, чем у тех задач, которые поставлены на более позднее время. Если задачи имеют одинаковый срок начала, то они между собой сортируются по сроку окончания. Например, у нас есть две задачи со сроком начала 31 числа. Но одной срок окончания 31 марта, а у другой 7 апреля. Задача со сроком завершения 31 марта – стоит над задачей, у которой срок завершения 7 апреля. Задачи имеют разный цвет. Выбранная в настоящий момент задача желтого цвета. Задачи, которые просрочены, подсвечиваются бежевым цветом. Сейчас у нас 31 марта, а у задачи указан срок 29 марта, поэтому она имеет такой предупреждающий окрас. Задачи, которые имеют статус в работе, в списке отображаются зеленым цветом.